Бог дает нам часто не то, что мы хотим, а то, что нам надо. Поэтому не стоит спрашивать «за что?», а лучше подумать «для чего?». Если Бог хотел быть большой тайной, Он не создавал бы зурчащих ручьев и шепчущих сосен. Шел по улицам Бог. Слушал мысли прохожих, И в невидимом сердце кольнуло иглой. Каждый третий твердил, «Ну за что мне все, Боже? Не хочу я так жить!» Думал каждый второй. С интересом прислушался к мыслям мужчины, Прицепилась к бедняге тоска, Словно спрут. У него накануне украли машину. Хорошо, что не жизнь, а машину найдут. Улыбнулся создателей едва уловимо И взглянул на красавицу с рыжей косой, А ее перед свадьбой бросил любимый, Променяв на свободу семью и кольцо. «Хорошо, что сейчас верным мужем не стал бы, Он от больших страданий тебя уберег, Он всегда таким будет, красивым, но слабым. Разве этого хочешь?» — спросил ее Бог. Но никто не услышал его откровений, только ропот и стон с переходом на крик. Если б поняли люди всему свое время, научились бы жить и ценить каждый миг. Каждый день был бы новым открытием счастья, и желание жить никогда бы не прошло. Если б поняли люди хотя бы отчасти, В каждом плохо всегда есть свое хорошо. Среди страданий и отчаяния даже убежденный атеист начинает искать Бога. Бог никогда не говорил, что путешествие будет легким, но Он сказал, что конечная цель того стоит. Чтобы делать добро, Бог дал десять заповедей, а сатана только одно – делай, что хочешь. Бог Дал тебе мозг, поэтому делай с ним лучшее, что можешь. Для этого тебе не обязательно быть Эйнштейном. Совесть – это действие Бога в человеке. Кто не нашел Бога на земле, тот не найдет его и в космосе.